Улица Энергетика. В 26 августа число сменилось, ничего не изменилось, как говорится, с последней видеосъемки. Опять здесь также мусорная свалка. Как найдет, вот, как говорится, кошка в свой лоток так и ходит. Новые мусорные баки появились, не появились, появятся неизвестно ранее, мусор не вывозится. Самое интересное, вот там неподалеку стоит такой интересный предметный указатель чтобы до него добраться. Ну, я же говорю, что не вывозят. Я же поэтому и снимаю. И написали, вот для кого? Для пенсионеров. Кто там увидит? В очечах даже не увидишь. Да. Что-то что там написано, чтобы до этого дойти. Ну, вот же. Так вот и я удивляюсь, за что мы платим, если опять здесь мусорка. Ну, опять здесь все. Только вывезли, а новые баки. Хотя бы сказали, будут новые баки или не будут. Зачем убрали? Ну, на суды подают. Чтобы дойти до этого предметного указателя, надо вот эту этот... кучку вонючку обойти, подойти. Вот представляете, здесь много очень стариков, всяких ветеранов. Ну, вот такой вот увидать предметный указатель на камушке. На уровне с крысами, наверное, наклониться. Прочитать, здесь, здесь написано, что перенесли мусорку за дом, за другой. Похоже на камень, который встретил великий наш богатырь. Налево пойдешь, смерть обретешь, направо пойдешь, любовь обретешь. Прямо пойдешь, коня потеряешь. Вот. А на такой высоте, наверное, потому что народ уже наклонили до, до тех пор, что уже уровень головы его находится как раз на уровне этого камушка на котором нужно читать это объявление Мое личное мнение вот по поводу того что мусор ну что ж значит все таки не справляется эта новая мусорная компания чистый город и думаю что нужно уже ставить вопрос Главе города Горошка Александра Александровича по поводу того, чтобы вернуть нам перспективу, которая справлялась со своими обязанностями. Я подумал, как бы готовить коня. Ну и купил. А чего у него морда завязана? Морда? Не знаю. Кусается, наверное. Вот такой вот чудесный камушек под палочкой. Обязательно вот пенсионерам прочитать это нужно, чтобы узнать, куда им нести мусор хромающими с палочкой. В общем, жильцы продолжают обживаться Устраивать свалку Ни новых, ни старых Мусорных баков нету Все люди жалуются Прохожие начала съемку Все равно подходят, жалуются Вот так выглядит наша улица По которой, конечно, гуляют дети Вот обратная сторона Луны Куда это уже все растащено Не знаю, может Животиной, может еще как-то Ветра, может так выкинули О! И здесь на дереве указатель есть. Перенесли мусорку. Все в предупреждениях, все в указателях и все в мусоре. И баков нет. И зачем так далеко перенесли? Сколько домов в округе, сколько здесь стариков перенесли мусорку. Всем спасибо.